Здарова, дружище! И вот уже 17-й дневник разработчиков, Power Rising, и он оказался довольно интересным. Он нам рассказывает о переделке магических веток, переделке заклинаний, а также о появлении новой шестой ветки, которую нам нам оставлено на размышления. Плюс идет обсуждение новой механики, по которой они хотят посоветоваться с нами. Дневник получился интересным, обновление будет уже в мае, погнали посмотрим. Драгоценности. Драгоценности — это новый тип предметов, используемых для усиления и изменения способностей заклинаний по отдельности. Мы хотим дать игрокам возможность специализироваться так, как им нравится, а также получать возможность экспериментировать и пробовать множество различных комбинаций комплектов. Мы хотим, чтобы вы стали темным чернокнижником своей мечты. Независимо от того, означает ли это превращение вашего окружения в замороженный ад, вырывание жизненной силы из любого, кто осмелится бросить вам вызов, или перемещение по полю боя, окутанному иллюзиями, как призрачный убийца. В нашем нынешнем видении, чтобы приобретать драгоценности, вампиры начнут находить их примерно в то время, когда они убивают Клаева Поджигателя. Они могут выпадать из стандартных юнитов противников с викровью и сундуков, но чаще всего их можно найти в более экстравагантных сундуках с сокровищами, которые вы можете идентифицировать по их привлекательной золотой отделке. Когда вы добываете драгоценности из области, они будут адаптированы к уровню развития этой области, так что вы будете находить только те драгоценности, которые вы можете использовать в данный момент или сможете использовать в ближайшее время. По мере вашего прогресса количество заклинаний, для которых вы можете найти драгоценности, будет увеличиваться. В то время как в нашем первоначальном дизайне драгоценные камни были вставлены в оружие и источники магии оказалось что они не гибки для замены различных заклинаний это отбивало у вампиров охоту к адаптации к изучению всех смертельных возможностей которые им предоставлялись для нас важно чтобы эта система представляла больше свободы в выборе заклинаний и разнообразия, чтобы удовлетворить ваши темные желания по этой причине драгоценные камни теперь вставляются в каждое отдельное заклинание и пока они экипированы их нельзя сбросить после смерти. Вы сможете экипировать только один драгоценный камень для каждой способности. Тем не менее, не волнуйтесь, дополнительный камень заклинаний всегда может стать ценным козырем в переговорах с потенциальным союзником или подарком для менее удачливого члена клана. Модификации, доступные до каждого найденного драгоценного камня, будут рандомизированы каждое заклинание имеет множество различных вариантов изменений игрового процесса, которые могут проявляться в этих магических сокровищах. Некоторые эффекты уникальны для этого заклинания, но другие будут разделены между другими заклинаниями, той же школы заклинаний. Самые ранние найденные вами драгоценности будут иметь только одну модификацию, но в более поздних областях вы найдете те, которые наделены тремя различными эффектами. Эти изменения в вашем заклинании откроют новый уровень настройки и взаимодействия между различными магическими приемами, которые вы можете использовать. Имея так много возможностей, мы будем внимательно следить за тем, какие настройки нам понадобятся, чтобы сделать систему максимально свободной и захватывающей. Обновление школы заклинаний. В настоящее время в Rising существует 5 основных школ магии. Кровь, Иллюзия, Хаос, Мороз и болезнь. Среди этих основных видов магии не учитываются ваши вампирские способности, такие способности как управление разумом, чтобы очаровать ослабленных людей и превращать их в слуг, а также ваши различные способности к изменению форм. Каждое из основных подразделений заклинаний было переориентировано, чтобы иметь более сильную идентичность. Мы создали лучшую сплоченность в специализированных школах, добавив дебафы, которые выигрывают от стыкирования. Это будет способствовать использованию индивидуальных магических артетипов, но не должно быть настолько полезным, чтобы препятствовать умному вампиру смешивать методы для других стратегий, чтобы выступать в качестве регулируемого противовеса, уравновешивающего любую чрезмерную рассылку дебафов. Мы также будем экспериментировать с уменьшением отдачи от наложения дебафов, чтобы дать нам инструмент для выравнивания их, если их слишком много. Огромное количество изменений означает, что каждое отдельное заклинание имело какую-то настройку. В некоторых были внесены лишь незначительные изменения. Например, перебалансировка с учетом добавленного дебафа. В то время как другие почти полностью переделаны, есть также несколько проектов, которые были переименованы и переведены в другие категории, где они теперь вписываются лучше, чтобы соответствовать их новому месту. Некоторые узнаваемые архетипы также были переработаны. Например, различные заклинания счета теперь переделаны для отправки снаряда. Например, барьер хаоса теперь позволяет бросать заряд хаоса. Оберег а проклятых посылает волну нечистой энергии, а ледяной барьер превращается в конус льда. В целом количество способностей увеличилось а каждая группа теперь имеет 5 стандартных заклинаний одну вуаль способность перемещения и две конечные способности мы также увидим совершенно новую шестую школу заклинаний в бесплатном дополнении но давайте оставим вас размышлять на этой загадкой еще немного для всех кровопийц магия крови стала центром вампирского исцеления и представляет вампира контролирующего сырую жизненную сущность заклинание крови теперь наносит эффект пиявки на ваших врагов позволяя вам атаковать пораженного врага и пополнять свою жизненную силу ну прямо как пиявка будут получил небольшой Подарок от ветви болезни. Заклинание, которое создает взрывной магический круг для исцеления ваших союзников и нанесения вреда вашим врагам, теперь находится именно там. Давайте устроим ад. Мы не забыли о некромантах, которых много. Вы часто запрашиваете дополнительные способы призыва армии нежити, и мы рады их предоставить. Уникальный дебаф для ветви болезни наносит эффект, который усиливает урон цели, но также имеет омерзительный вторичный эффект. Если враг умирает под действием этих скиллов, скелет восстает из этого трупа, чтобы помочь вам в битве на короткое время. Ветка болезни будет поражать окровавленных врагов, используя их останки, чтобы служить вам. Будут и другие способы получить максимальную отдачу от вашей армии нежити, используя систему драгоценностей, например, взрывая миньонов скелетов или вызывая некоторых из этих скелетов магов, взламывающих цели. Ветвь болезни подчеркивает свою призывающую природу, вызывая воображение трюк из школы иллюзий. Наш любимый предельный парень, спектральный убийца, нашел новый дом в качестве нечестивого рыцаря смерти. Почувствуй ожог, наведи хаос. Магия хаоса будет связана с агрессией, уроном и разрушением. Знакомый дебаф горения возвращается в качестве основного элемента этой ветви, и некоторые из наиболее поддерживающих заклинаний будут изменены, чтобы сконцентрироваться на атакующих характеристиках местозащитных. Больше внимания будет уделяться нанесению урона большим группам и повышению вашей способности ставить врагов в положение, чтобы принять удар. Например, заклинание «Воид» теперь не отталкивает, а наоборот стягивает всех в центр. «Теперь ты видишь меня, а теперь нет». Иллюзия стала более неуловимой, чем когда-либо. Их переосмысливают, чтобы вы могли воплотить свою фантазию о том, чтобы быть скользким обманщиком. Это магическая техника поддержки и защиты, и пока единственный тип заклинаний, в котором используются две уникальные механики. Эта способность оказывает ослабляющее действие на противников, доставляя их наносить меньше урона своими атаками. Наложение иллюзий не просто вызывает дебаф, это также дает усиление заклинателю. Баф фантазм будет накапливаться с каждым броском. С каждым стеком это увеличивает ваши шансы обойти стандартные перезарядки заклинаний и даст пользователю бесплатную способность. Это похоже на преимущество, доступное в настоящее время для группы крови ученого. После получения этого бесплатного броска ваши стеки фантазма очистятся, и процесс начнется снова. С фантазмом ваш преданный иллюзионист компенсирует свою защитную природу, чаще применяя заклинания, так что не думайте, что вам будет легко только потому, что вы столкнулись с вампиром поддержки. Также появятся некоторые новые способности по управлению толпой, такие как эффект страха, чтобы сбить с толку и наказывать чрезмерно агрессивного противника. В дополнение к этим изменениям иллюзия доказала свою игривую природу, украв не одно, а два заклинания из других специальностей. Бетти, на улице холодно. Школа заклинаний, которую мы все любим ненавидеть, ужасающая окаменела от магии и мороза произошли серьезные изменения в том, как работает дебаф заморозки. Если вы думаете, что избежали замораживания, подумайте еще раз. Будут методы использования охлажденного дебафа, чтобы заморозить ваших врагов. Эффект охлаждения также теперь влияют на боссов, что делает эту ветку наиболее эффективной, чтобы стать легендарным. Чтобы добавить дополнительные уровни глубины и сложности вашему набору заклинаний и сделать вашу сборку уникальной, мы экспериментируем с легендарным оружием. Легендарное оружие будет редким оружием, которое вы сможете найти в мире и подобно драгоценностям будет иметь рандомизированные преимущества, связанные с вашими физическими способностями. Это может даже включать в себя дополнительный способ реализации некоторых дебафов, доступных в противном случае только через школу заклинаний, хотя и в более ограниченном виде. Если он выдержит испытания, мы сможем рассказать немного больше о легендарном оружии позже. Экспериментальная функция. Территория. Мы собираемся по поэксперим с внутренние функции, которые мы называем территориями, которая позволяет вампирам претендовать на отдельные участки земли вместо размещения сердца замка и расширения одной плитки за одной плиткой. Какая цель у этой системы территорий? Чтобы более сбалансированно разместить больше игроков в мире, что, по нашему мнению, улучшит срок службы заполненного сервера. Уменьшить трение между игроками. Это не позволит игрокам блокировать базы друг друга от выхода на дорогу, случайно или намеренно. Это также помешает игрокам обосноваться в одном и том же плато, или заранее определенном пространстве и в конечном итоге понять, что у них мало места для правильной сборки. Предотвращаются различные технические проблемы, такие как вампиры, способные приземляться на непригодные для использования уступы... Упрощается обнаружение и передача информации о том, насколько заполнен или активен сервер. Это также может подготовить почву для того, чтобы нам было проще создать множество интересных систем. Мы обсуждали использование это для реализации механики перемещения вашего замка между двумя территориями. Это откроет возможности для взаимодействия между слугами, игроками и миссиями, такие как проникновение, вторжение и шпионские миссии. Могут быть такие механики, как владельцы территории ПВЕ, которые вам нужно победить, чтобы захватить область, не позволяя игрокам занять лучшие места на новом сервере и многое другое. Недостатком является то, что это лишит игроков возможности свободно строить в любом месте за пределами ограниченных в настоящее время достопримечательностей. Для нас есть некоторые споры о том, насколько этот компромисс того стоит. В игре с открытым миром мы пытаемся понять, насколько важно это чувство по сравнению с преимуществами системы территорий. Ну, что хочу сказать. Мне очень нравится. Мне нравится, что они заморочились с развитием веток усилить составляющие именно заклинаний. В том числе за счет как раз тех же самых драгоценностей, да, которые будут появляться рандомным способом. Опять же, это добавляет новые возможности для билда -строения. Потому что, будем честны, ранее ситуация была довольно простая. Было 2-3 скилла, которые ты мог постоянно юзать, и эффективнее их просто ничего не было. А здесь ветки становятся более самостоятельными, больше начинает специализироваться под определенное направление и стиль игры. Плюс идея с территориями мне показалась довольно интересной. Если хотите пройти опрос, залетайте в Дискорд Варайзинга, и там как раз можно поделиться, ссылку я добавлю. В любом случае, вектор направления мне нравится. Ну особенно то, что уже в мае, буквально через пару месяцев, уже будет довольно приятное обновление. А на этом все. Спасибо, что досмотрел до конца. Ну и до скорой встречи, дружище.